Сколько лет, если какое-то вот именно в актерстве что-то делали ли, учились ли и дальше? Меня зовут Магомедов Магомед, мне 20 лет. Учусь я в ТГУ на факультете культуры, направление актера, драм театра и кино, в первый курс. А, ну Мой дядя с самых честных правил, когда не в шутку за него, он уважает себя заставил и лучше выдумать не мог. Удивление. Его пример. Ему ну боже мой, какая скука, С больным сидеть и день и ночь, отходя, мешает прочь, Какое низкое ковабство, положевого заземлять, подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет себя. Гнев. Так думал, молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волю зевеса, наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, Без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Надменность такая. Вот смотрите на человека, ну, при, при, приезжайте. А. негин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы, или блистали, мой читатель. Там некогда гулял я, но вреден север для меня. Интерес. можете по новой, можете по новой, да, не важно, все. что вы мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя доставил и лучше выдумать не мог. Более случилось, Боре. Его пример другим наукам. боже мой, какая скука, с больным сидеть ночь, в день и ночь, не обходя. Хорошо. Хорошо. Пока Хорошо. же Одно номер говорите, напоминайте, как зовут и говорите нам. Магнит, магнит, 83.